Что делать, если тебя постоянно критикуют деструктивно? Нет, если вас критикуют за вредные привычки, такие как курение или питье алкоголя, то вы сами должны осознать, что это принесет вред и различные заболевания для вашего здоровья. А в других случаях, какие это случаи? То, что вы делаете это неплохо и вам нравится, или вы хотите это, но вашему окружению это не нравится, и они постоянно критикуют вас. Что делать? Смотрите, вас будут постоянно критиковать. Серьезно, концентрируйтесь на себе. Думайте и делайте то, что вы хотите. Не пытайтесь удовлетворить каждого. Это невозможно. А если вы сможете, то сами, возможно, можете не быть счастливыми, если ваши ценности не совпадут с вашим окружением. Просто не обращайте на все мнения окружающих. Не они же будут жить с вашей жизнью. Я автоматически выключаю мозг на автопилоте, когда начинаю слушать критику. Я понимаю, что эта критика ни к чему меня не приведет, мне самому будет только хуже, если буду пережевывать каждые слова мнения окружающих. Нет, я не говорю, все забейте на всех на их мнение. К примеру, вы идете там в универ, погода пасмурная, взрослые вам говорят одеться потеплее, а вы идете в одной рубахе. Во-первых, это совсем мелкая вещь, мелкая проблема. Существуют вещи и по глобальнее. Ну а что делать, если у вас, к примеру, такое окружение, которое вечно любит критиковаться? Что делать? Менять окружение? Ну в принципе, да, если это там ваши друзья. Но, к примеру, если это не друзья, а кто-нибудь из родственников, ну вы сами понимаете. Смотрите, вы должны создавать позитивное окружение. Это не когда ваши друзья говорят вам, пошли бухаться в клубе, повеселимся, будем в позитиве. Но как создать это окружение миллионеров и миллиардеров, если вы обычный человек? Книги и семинары. Когда вы читаете какую-нибудь книгу или смотрите какой-нибудь семинар, то вы уже живете этой жизнью. Вы создаете окружение. Вы читаете мысли миллионера, который все изложил в своей книге. Да, вы не можете задать ему вопрос, но вы уже принимаете в себе мысли успешных людей, которые создали себя сами. Думаю, я ясно выразился насчет своего мнения. Вообще бывают разные ситуации у разных людей, так что многое работает индивидуально. Думаю, видео было полезным. Если это так, то подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Всем пока.